Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня моя задача заработать 230 долларов буквально за 10-20 минут активной торговли. Поэтому прямо сейчас я открываю свою первую сделку в шорт по монете RLC. Сразу перехожу на биржу Binance. Здесь я выставлю 20 плечо, чтобы взять максимально большой объем, который я прямо сейчас могу взять. Так, возьмем 20 плечо. Я думаю, мне этого будет достаточно. Сразу возвращаюсь опять в терминал. Опять же, начинаю набирать здесь и позицию. Набираю максимально возможную, которую мне здесь дают. Зачем мне, ребята, 230 долларов? Я со своей девушкой хочу сгонять в Скайпарк. Там есть самые высокие качели. Это 170 метров в высоту, 3 секунды свободного падения. Стоит это удовольствие 15 тысяч рублей на двоих. То есть нас двоих паркуют в одни, грубо говоря, страховки и мы на этих страховках, так скажем, летим с обрыва на этих качелях. Вроде штука прикольная 15 тысяч рублей стоит, это примерно 230 долларов по текущему курсу по монете RLC, почему я зашел в шорт. Я за этой монеткой уже давно наблюдал, но опять же искал хорошую точку для входа. Очень была такая длительная проторговка, также наблюдал за монеткой Сторжи, чтобы взять здесь какой-то э, локальный пробой, то ли наблюдал вот за монетой RLC. Они мне две как раз таки отмечены, Здесь была такая длительная проторговка, И здесь можно зайти в снос вот этих вот горизонтальных уровней Здесь ни один уровень Эту монету раньше пампили Поэтому есть огромная вероятность того, что сейчас эта монета будет дальше падать Вот прям хорошо падать э, Хорошую точку для входа я, к сожалению, пропустил Я хотел как-то вам все записать это на видеоролик Там хорошую сделку Но получается вот такая вот сделка Тоже сейчас уже, я бы сказал, не такое некрасивое место для некрасивая точка для открытия но во всяком случае тут потенциально э, может быть пробой там и на 2 и на 3 процента мне надо 230 долларов чтобы эту сумму заработать давайте сразу перейдем на биржу binance 0,972 это 242 доллара это как раз таки примерно та сумма которая мне нужна поэтому выставляю здесь вот этот вот самый э, take profit я лично выставил бы еще также здесь стоп лосс но уже буду смотреть по ситуации потому что это у нас отчасти рискованная торговля вы тоже должны понимать это, знаете, тоже контент, потому что, когда ты находишься на отдыхе, заниматься торговлей, ну, абсолютно вообще нет времени, ты там пришел, опять пошел по каким-то делам, новые развлечения, и сидеть, вот торговать за компом, ну, абсолютно нет никакого желания, хочется иногда тоже… Спокойно как-то отдохнуть, оставлю я, наверное, уже эту сделку. Если она закроется у нас в плюс, значит мы отправимся в этот самый Skypark. Там еще немного полетаем на дроне, тоже засниму для вас эти самые кадры. Ну а если солью, ну значит солью. что я поделаю? Сегодня торговал на бирже Bybit там закрыл только в плюс 40 долларов пару позиций. Но это все равно не та сумма, которая мне нужна. А вот 230 долларов с одной сделки было бы приятно. Плюс, реально, здесь технически. Ситуация смотрится очень хорошо. Конечно, если заходить здесь пробой уровня, то надо было бы заходить ну, примерно вот где-то вот в этом вот месте, когда точка входа была бы такой более очевидной. Я немного спешу, но опять же говорю, из-за того, что все-таки нахожусь на отдыхе, а контент немного для вас запилить нужно. Думаю, вам это вообще будет интересно. Плюс так, знаете, для разнообразия. Сзади у нас находятся горы. Изначально, когда брали этот отель, вообще я как бы планировал с видом на море. Но мы приехали, и оказалось, то, что у нас с обратной стороны. И тут у нас стоят вот такие вот замечательные елки и также замечательные шишки. Шишки, конечно, тут странные. У наших елок в Беларуси совершенно другие шишки. Вот, ребят, больше тут особо по этой ситуации рассказывать нечего, осталось просто ждать. Насколько будет быстрым пробой этот непонятно, насколько он будет долгим тоже непонятным, поэтому остается просто наблюдать. Если хотите, кстати, забирать скидки на торговые комиссии на бирже Binance, то проходите регистрацию по моей ссылке, там я даю 20% процентную максимальную скидку, которая вообще возможно. Также поставлю сразу трейк в терминале, чтобы уже... Не было каких-либо там зависаний, подвисаний Ну, короче, всяких нюансов Но проторговка у нас уже довольно-таки длительная Сколько она у нас вообще дней длится Давайте глянем на Хотя бы, ну, не знаю, 4 часовые свечи Потому что эта проторговка, насколько я знаю, уже очень длительная. То есть, несколько дней прям стоим на одном месте. Это получается два дня стоим на одном месте. Даже больше. Пока, ребята, эта сделка у нас идет в неплохой такой минус. Пришла одна гениальная идея. Открыть по монете сторжи лонг на 20-е плечо. Это будет, конечно, жестко. Это вы должны понимать. Но, опять же, я решил, наверное, открыть на бирже Бабит. Поэтому берем 100%. Открываем прям по рынку лонг. Так, берем ок. Ok. Так, нажал, открыл. Я так понимаю, у нас уже маржа, да, полностью. Короче, тут просто, ребят, в чем выгода получается. Хотя давайте попробуем больше. Если нам дадут тут реально больше, там 25-е плечо поставить, у нас тут еще останутся. Да, окей, видите, нам дают догрузить На 14 тысяч долларов по факту зашли Но тут, мне кажется, шансов будет побольше Потому что сторжи, оно смотрится прям вообще так лонгово Если что, на бирже, ой, смотрите, тут вообще минус 111 долларов Короче, такое себе, давайте по рынку закрою Короче, фиксанул минус 100 долларов Вот так вот, ребят, бывает даже, наверное, больше, чем 118 долларов фиксанул вот такое, вот так вот мы с вами начали и предлагаю просто взять и догрузиться в монету Storage. Как по мне, смотрится пока лонгово, как-то выход с этого треугольника должен быть какой-то импульс, поэтому вполне этот импульс можем словить. Поэтому давайте, наверное, перейдем на монету Storage и попробуем ее тоже отработать. Надеюсь, везде сейчас все полетит. Конечно, если не полетит, то получается я совершенный дурак. Надо, чтобы у нас и тут был плюс, и на бирже Bybit был плюс. Но хоть что-то надо что было потому что потому что вы понимаете мы уже в минусе на сколько там на 100 на 118 долларов вот так вот пришли заработать 230 а уже в минусе на 118 получается нам уже надо заработать 350 долларов жесть Жесть, что сказать, ребят, жесть полная. Сразу, ребята, поставлю себе take profit на 360 долларов. Здесь получается, ставлю себе окей. Okay. Это примерно как раз таки предыдущий хай. Можно поставить даже немного ниже. Примерно 0,78-75. Давайте, наверное, так и сделаю, потому что мало ли туда просто не дойдет. 78-75. Получится 323 доллара. Но если как бы и тут будет расти, да, то понятно и на бирже Binance тоже будет расти. И то есть мы сможем и там, и там... Забрать небольшие такие профиты Поэтому будем уже смотреть по факту Будем скидывать, надеюсь, все будет окей. Сейчас мне, кстати, уже надо Вылетать немного по делам Поэтому вероятнее всего, я так понимаю Я потом э, уже остатки этого видоса Просто запишу через телефон Если будет все ок, я вам покажу Засниму потом как-то это отдельно Прокомментирую, потому что Мы уже с ребятами тоже собрались гонять по делам хотим сегодня на яхте покататься если кстати буду на яхте то тоже возможно там для вас сделаю какие-то такие вот красивые кадры главное чтобы монета сторожа выросла То то если сейчас она не вырастет ну все капец за что я тут буду отдыхать короче ребят я думаю вы поняли возможно даже оставлю запись экрана чтобы вы там как-то потом посмотрели как-то я это все смонтировал но вы должны понимать что сейчас я все ноутбук оставляю сам ухожу потому что реально есть дела более интересные чем сейчас тут сидеть на отдыхе и залипать в ноутбуке, вот короче, ребят, я уже вот-вот собирался выходить но тут график полностью выстрелил вот как улетела эта монета меня полностью, короче, тут закрыла уже по тейкам, давайте вам быстро покажу в закрытых PNL получилось с этой сделки плюс 246 долларов, я так понимаю, с биржи Бабит, но опять же, у меня же еще была открытая сделка на бирже Binance посмотрите, просто какая там вообще свеча в какое-то небо улетела, да давайте посмотрим, как оно через тагер отображается, плюс 185 долларов, чистая прибыль получается ну, хорошая сделка как вы видите, я торговал еще до этого открывал вот здесь вот сделочку здесь я закрылся в безбыток ну точнее примерно в минус 10 долларов. То есть, ребята, по факту я выполнил вот эти вот все действия, которые мне нужно было. А вот эту вот сделку я как раз-таки публиковал у себя в Телеграм-канале. Поэтому, если вы подписаны на Скрипта, здесь публикуются все мои сделки. Это ни в коем случае, ребят, не сигналы. Это именно те ситуации, которые я лично сам отрабатываю. Поэтому я вам не рекомендую за мной повторять. Но если использовать Телеграм в качестве скринера, то это даже очень такой неплохой вариант. Вот такой вот, на, собственно, вид с нашего... Отеля заработали мы с вами как раз-таки на эти самые прыжки. Потом с девушкой уже отправимся. Я покажу, как мы там прыгали, немного покажу вам те вот виды с дрона. Но ну, в целом смотрится прикольно. Конечно, должно было быть тут море, но елки с интересными шишками тоже неплохо. Давайте я вам покажу эти самые шишки, о которых я вам рассказываю. Вот видите, ну не знаю, какие-то странные шишки. Я таких шишек еще раньше не видел. Вы готовы? Да. да. Вы любите сюрпризы? Честно скажите. Ребята, наш день подходит к концу Очень круто привели время Тут я на коптере как бы быстренько так улетаю Не мог вам просто не показать Эти красивые шикарные кадры Горы просто огромные У нас это заняло около 10 часов Просто подниматься, спускаться Именно вот с этих вот штук мы и испрыгивали Крутое время, если хотите проводить Вот Едьте в скайпарк отдыхайте Всем большое спасибо за просмотр Желаю вам всего самого лучшего Всем удачи, добра профита и пока